Питер плоский, Питер плоский. Вот я чуть-чуть заблудился. Вот это красотища! Сегодня в Шуваловский парк, такое живописное место в Санкт-Петербурге, достаточно интересный и уникальный парк И чем здесь примечательно, здесь находится заброшенная дача архитекта Мастмахера Блин. По-моему, немецкая фамилия. Здесь находится заброшенная дача Мастмахера, архитектора. Вот. Внутри осталась кое-какая мебель, утварь и такие, интересное такое место. Посетить его достаточно интересно. Дача заброшена, находится в плачевном состоянии. Еще, мне кажется, года два максимум, и она все полностью разрушится, потому что сзади уже одна часть ее рухнула. Вот. Попробуем пролезть внутрь, посмотреть, что там осталось. Вот. А дальше поеду записывать заброшенную школу, заброшенную финскую школу, тут недалеко еще. В общем, наливайте печеньки, готовьте чай, приятного просмотра. Ох, е... мать. Ребятки, она вся рухнула. Не знаю, есть ли что-то там внутри. если это все рухнет то тебя здесь не найдут если ты куда-то рухнешь блин Нет. вот это вот все я хрен узнает на чем держится я просто здесь стою на одной магии. Блин, страшно. Черт. Опс. Блять. Вон там он провал. Да ⁇ п твою мать, серьезно. там вовремя не умеет, вообще кто сюда звонит. Да. Угу. Давай, давай, давай. Алло. Опа. Так, отлично, я внутри. Это, конечно, жестко. Ну, ну, тут все просто. Самое печаль, блин, вообще стены не трогай. Тут вообще просто посмотрим. Дом Сказать в печальном состоянии Это ничего не сказать про дом Туалет раньше был Это, по-моему, газовая комфортка. Точнее, этот Уогреватель газовый частин для мытья полов я снаружи видел, кстати, электричество сюда подведено было теперь, еще работает Вино, скорее всего, здесь местным бухали. Центр не пойду, там дыра в центре, сверху потолок осыпался, люстра. Да, еще пару дней, в ну, смысле, этот год, мне кажется, дом это уже не переживет. Старый телевизор шоколовки от машины, что ли, да? Термостат на нагреватель. запчастей от автомобиля старый ковер Или они потом посмотрят на лодке человек стоит у, -у, у мистика еще один человек телевизор какой-то российский типа рубина за кухня была что ли лавовая лампа Смотрите потом повнимательнее свои фото. Офигеть. чтобы здоровья вам на меня хватило, <смех> чтобы каждый день семейный прибавляло сил, неприятности, чтобы меньше я вам доставляла, и от радости общения, чтобы глаза сияли, и волос седых, чтобы поменьше появлялось. Настроение всегда хорошим оставалось. От души вас поздравляю, Величай, величайную пою, умение прославляю. Знаете, что я вас люблю. 2011 год. Может быть, здесь жила какая-то бабушка которая переживала, что она доставляла очень много хлопот. Ой. Фонарик. Такие кто-то жил прям в парке. Курение убивает. Перфоратор Это у кого-то был Класс А тут атмосферно Конечно Слово. Библейская книга Столярный корректно. Такие работаем, но ну, это можно дом можно было поддерживать. Устину Татьяну. И уроки мастера ство для огородников и дачников. какие-нибудь есть. конечно, писем не осталось. Ребят будет не сильно длинный, ну, все уже да. разбудит. Интересно. Так, больше, по-моему, здесь нет. Ну вот это еще пакуем и все. Да? Я думаю, пора вылезать отсюда. Кстати. Корзинка. Блин, как же сложно сюда вылазить? Вот вообще прям очень хочется найти обычное место для того, чтобы вылезти. Такого места ни хрена нету. давай, с бога. Блядь. Так, вот тут стыкотно. Главное, чтоб ничего не упало это все я тут останусь нахрен на всю жизнь в смысле жизни жизни то и не будет уже если я тут останусь меня что-нибудь завалит Вот, получился выпуск, друзья. Достаточно, ну, небольшой я согласен, выпуск, но достаточно насыщенный. Ты вот. экстримчика испытали, когда залазил я туда внутрь. Блин, конечно, страшно, страшно по таким местам лазить. Все, все там может рухнуть. Вот. А, но ну, я думаю, вам тоже это понравилось. Поэтому, если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк этому каналу. Кто хочет поддержать меня, реквизиты под видео под видео есть реквизиты моей карты. Можете там, сколько хотите скинуть мне, чисто просто на поддержание контента. так, Благодарность за контент. Вот, я буду всем рад. Вот. Ну а теперь что могу сказать? До новых встреч! Ждите, совсем скоро будут новые съемки, будут новые места интересные, будет новая атмосфера. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч. Пока-пока.